Всем привет! С вами в эфире Портал 713, и я его ведущая Хмелькова Ольга. И сегодня у нас будет с вами ликбез на тему международное право, международные правовые отношения. И мне хочется сегодня вам всем рассказать э, и посвятить вас в итоге проделанной работы за наше первое полугодие существования э, Международного общественного движения «Народное единство» и проекта «Я человек». Первое, на что хочется обратить внимание – Проект «Я человек» – это правовой проект. Давайте не путать его с другими проектами портала 713 и вообще с другой моей деятельностью, которая у меня достаточно разносторонняя. Проект «Я человек» создавался изначально, и он таковым остается и является как правовой проект. Для чего он был сделан? Этот проект с помощью этого инструмента «Я человек» на канале YouTube – Каждый из вас может, прочитав декларацию, заявить себя в международном правовом поле, пользуясь заявительным правом, может заявить себя, что он является человеком. Мы так и начинаем себя декларировать со слов «я человек». Кто такой человек? Человек в международном правовом поле обладает высшей степенью власти, высшим титулом, высшим правовым статутом над всеми остальными формами какой-то организационной деятельности. Чтобы у вас сформировалось понимание, я вам расскажу немножечко теории международного права. Дело в том, что в международном праве есть несколько субъектов международного права, да? тех, которые обладают правосубъектностью, то есть с теми, с кем мы в принципе, взаимодействуем, персонажи. Да? Персонажи, давайте будем так попроще, поближе к народу, чтобы вам всем было понятно. В международном праве есть три персонажа действующих, три действующих лица. Первое – это человек, он же народ, да? объединение одного и более человек является народ. Так вот, на первом месте а, обладающим самыми максимальными правами, свободами, а, титулами, компетенциями, всем-всем-всем по максимуму обладает именно человек. На втором месте идут государство, и на третьем месте идут транснациональные корпорации. Да? Это те большие корпорации, которые у нас а, на... на могут на несколько государств распространять свою деятельность. И а, еще есть один такой субъект права, еще один персонаж, называется он а, межгосударственные объединение. Да? Вот к межгосударственным объединениям могут выступать различные фонды, различные народные объединения, в том числе движения. Да? Они так и называются. Или межгосударственные, или надправительственные, или надгосударственные. Это все идентичные, аналогичные термины. То есть есть некие надгосударственные образования, да? или межгосударственные образования. То есть они по большому счету никакому государству не привязаны, никакой территории не привязаны. Ну вот, ребят, у нас с вами получилось 4 персонажа, которые в принципе есть в международном праве. Четыре да? группы персонажей. Давайте еще раз закрепим и повторим. На первом месте обладают самым максимальной правосубъектностью, самыми максимальными правами, свободами, самым большим расширенным титулом обладает у нас человек или народ или даже и, и народ, да? можно так сказать. На втором месте у нас идут государства, на третьем месте у нас идут транснациональные корпорации. Еще есть а, четвертый, а, четвертый такой персонаж, называется он межгосударственные или надгосударственные организации или объединения. Вот, которые, знаете, как ни рыба, ни мясо, но тем не менее, они никуда не относятся, но выступают субъектом правоотношений. Что такое субъект правоотношений? Это некая форма юридического вам признания, да, от этой формы можно вступать в какие-либо договорные отношения. Вот и все. Это все просто. То есть это ваша способность вступать в отношения, нести а, полную ответственность за эти отношения, да, но если вы будете нарушать эти отношения, то и, соответственно, отвечать как-то, да, за свои поступки. Вот что такое ваша правоспособность, правосубъектность любого персонажа. Так вот, ребятки, четыре уровня. Всего четыре уровня у нас есть. Не четыре, персонажа у нас есть да поехали дальше про международное право есть такое понимание как человек да мы с вами затвердили что человек превыше всего он обладает безграничными возможностями человеки объединившись могут создать государство вот, ну, пять и более человек, пожалуйста, могут создать любое государство, да, и э, в заявительной форме, есть у нас две доктрины, по которым заявляются государства, да, в заявительной форме э, объявить во все да, то есть заявить во все самые приоритетные международные организации, что создалось новое государство или какой-то новый субъект международного права, да. Вот по этому принципу, по заявительному праву у нас работает большинство механизмов, и на этом механизме, собственно говоря, большинство и оферты всего-всего у нас... Создано, разработано и как механизм действует. Так вот, проект «Я человек» создавался как раз-таки в рамках заявительного права, да, то есть мы заявляем в публичном ресурсе, в сети интернет, мы заявляем публично, декларируем себя человеком, то есть мы провозглашаем свою правосубъектность, да, то есть мы говорим, что, ребята, в рамках международного права мы заявляем, что «Я человек», да, соответственно, мы стоим на самой первой ступени, имеем самый высший титул, да, самый высший статут, и обладаем всеми правами и свободами, которыми, которыми собственно говоря, международное правовое поле нас наделяет. Да. Ну, чем наделяют человека, какими правами и свободами, вы можете почитать. Первое, во всеобщей декларации прав человека, да, там всего лишь навсего 30 статей. Не так уж сложно это все изучить, прочитать и, и хотя бы осознать, да, на что человек имеет права и свободы. Всего лишь 30 статей, 30 пунктов. Прочитайте, пожалуйста, внимательно, и вы осознаете, что человек – существо абсолютно вольное, что человек имеет право передвигаться без каких-либо границ и ограничений, жить там, где ему хочется, и каждое государство обязано ему в этом способствовать. Вот что такое человек. Вот государство это уже некое объединение, да, созданное для обеспечения прав и свобод человека. Вот, кстати, мне очень часто задают вопросы, почему я оперирую только всеобщей декларации прав человека, ведь еще же есть и пакты, и конвенции, и резолюции, и различные другие подзаконные акты. Я вам скажу, ребята, следующую вещь, что если мы говорим о том, что «я человек», мы можем пользоваться только декларацией. Декларация – это некий манифест, привсяга, провозглашение, то есть форма документа именно вот такого уровня. Торжественно клянусь, да, что я человек, и я торжественно клянусь, у меня есть такие права и свободы. И все абсолютно, все обязаны их соблюдать, да, все государства обязаны обеспечивать наивысшие блага человеку. Если мы уже говорим, спускаемся от декларации непосредственно к пакту или к конвенции, или к какому-либо другому регламенторному соглашению, да, либо документу, это уже говорит о том, что как конкретное государство обязуется выполнять или реализовывать э, ту или иную статью декларации. То есть, если вы почитаете декларацию внимательно и при этом вы проанализируете, как э, пункт из декларации реализован в пакте э, прав человека, либо в конвенции, вы увидите, что от декларативной формы, да, от формы торжественной присяги, торжественной клятвы э, в пакте или в конвенции, уже идет форма реализационная то есть что это значит что включаются механизмы государственного принуждения государственного исполнения и так далее понимаете то есть уже включаются какие-то механизмы которые помимо того что эти права человека обеспечивают да но также они еще и выступают мерой принуждения человека к чему-либо вот, я считаю, что для человека это неприемлемые вещи, да, то есть... Понятное дело, что э, человеком может являться существо высокой моральности, да, высокой образованности, и каждый человек, который принимает такую присягу, да, декларацию «я человек» должен понимать, что его права и свободы заканчиваются там, где начинаются права и свободы другого человека, да, то есть посягательство на права и свободы другого человека, недопустимо никем, даже человеком. То есть человек – это равный среди равных, понимаете? Это не иерархичность система управления, это равный среди равных. Как достигнуть такую вот, такое равенство человечества? Только высокой моральностью общества, да, что если я приду к вам в дом и начну там хамить, я не знаю там гадить на столе, разбрасывать вещи, вы же меня выгоните, это будет нормально. И я при этом, если я буду кричать, что вы нарушаете мои права человека, кому захочу, к тому в избушку зайду и буду себя вести так, как я хочу. Так себя выродки ведут, так себя человек, Высокоморальный не ведет, потому что высокоморальный человек понимает, да, что его права и свободы это не вседозволенность, как многие привыкли думать, поэтому а, ведут себя просто непосредственно, как маленькие дети с недоразвитым развитием, да, вот, с детским сознанием, с детским мышлением и с рефлекторным поведением, где хочу, так себя и веду. Так нельзя, это просто незрелая личность, да? человек, который созрел до, до такой степени, да, до такого уровня сознания, когда он готов задекларировать и объявить себя человеком, да, он понимает, что любое правило, любое, любая статья из декларации о правах человека, она двояка, то есть она работает в две стороны, как себе, так и от себя если мы говорим о том что я человек да и мне неведомы как бы преграды границы и все остальное я могу передвигаться везде где я захочу то вы должны понимать что то же самое будет работать и с другим человеком он тоже будет также свободно передвигаться и вот когда встает конфликт интересов да то есть по правам человека я могу заходить вообще в любой дом да здесь уже встает конфликт интересов и а, переходим мы в русло международного правового поля которое называется договор договорные отношения. Да? А международные договоры. Вот есть такая область права. И дальше а, все будет основано только на договорах двух сторон или двух человек. да, вот Я позволяю тебе это делать или я не позволяю это делать на своей территории и так далее. Понимаете, ребят, то есть а, всеобщая декларация прав человека не говорит ни, и не наделяет никого вседозволенностью, Понимаете, в чем дело? А она, наоборот, наделяет э, человека правами и свободами, да, а также компетенциями корректно распоряжаться теми же правами и свободами в отношении других человек. Да, и в отношении целого народа. Вот это вы должны понять. Почему я не иду дальше к конвенциям, к пактам и так далее. Да? Я не оперирую вот этими документами только на основании того, что конкретные конвенции и пакты составляли уже конкретные государства. И там, как они смогли это все извратить да, и реализовать, так они и реализовали. И там уже включаются механизмы государственных принуждений, понуждений. Это не есть хорошо, это, конечно, можно обойти. Вот. Но в данном, в текущем моменте, да, я не считаю нужным вот этими документами пользоваться. Вот. Или, по крайней мере, на них как-то ссылаться. Мы можем ими пользоваться с точки зрения принуждения самого государства соблюдать права и свободы человека а, именно по той конвенции или по тому пакту, который подписала само государство, да, а, как-то... Резолюцию свою наложила, но в обратном случае, как бы здесь надо посмотреть, да, насколько государство адекватно вообще выполняет сначала свои пункты, да, свои обязательства, а потом уже будет вопрос про человека разбираться, да, выполняет ли человек свои обязательства. Сейчас ситуация такова, что все наоборот, да, у нас государство не выполняет ни один, ни один пакт, ни одну конвенцию а, по правам человека. Ничего не выполняется, механизм просто не работающий, поэтому пользоваться им сейчас нет просто никакого смысла, это не реализовано. Это один момент. Второй момент. Как это может быть реализовано? Для того, чтобы работала у нас какой-либо комитет или система охранная да, по защите прав и свобод человека – как минимум, это должно быть задекларировано и аккредитовано в ООН. Как минимум, любой комитет, любая организация, которая ведет деятельность в этом направлении, должно быть задекларировано в ООН. На сегодняшний момент я, допустим, точно знаю, что Комитет по защите прав человека, который создал Российская Федерация, да, он не задекларирован. По крайней мере, у них на сайте таких в открытом доступе документов нет, и я таких документов не видела. И в ООН мы сделали такой запрос, ответ на запрос не поступил. Вот, ребят, поэтому здесь тоже под большим вопросом, да, и опять же, мне достаточно информации, которую я получила на официальном сайте а, этой организации, этой структуры Российской Федерации. А, там четко написано, что, ребят, вы сначала пройдите все уровни ада, да, дойдите до Верховного суда, пройдите все госструктуры, и вот если вы там не сдохли по пути, да, и там не повесились, и не, не убились еще, не застрелились, да, после всего вот этого кромешного ада, вот тогда вы можете доползти до Комитета по правам человека Российской Федерации. Только тогда, может быть, оно готово будет принять у вас комплект документов. Это недопустимо. Понимаете, вот такие вот препоны чинить человеку вообще в принципе недопустимо. Вот, потому что э, вот так как реализован механизм по защите прав и свобод человека в Российской Федерации, то есть Российская Федерация в принципе ни один ее суд, ни один госорган так называемый не признает человека у нас кроме физлиц и прочих лиц, прочих зверушек, человека нет и в помине быть не может. Так как о ком защите прав и свободы человека может говорить структура Российской Федерации, которая защищает человека, когда принесите мне комплект документов, в котором ты везде дошел до уверенности. Верховного суда, как физлицо. О каком таком праве и свободе человека мы вообще говорим? Это один момент, чтобы вы понимали, да, все начинается с человека. Ресурс мы создали специальный, я человек, на котором мы в рамках заявительного права который есть и которым пользуется международное сообщество. Он входит в юрисдикцию международного правового поля, да, вот заявительное право. Мы разработали определенного рода декларацию для того, чтобы каждый смог ее зачитать и выложить свое видеообращение на одноименном канале YouTube. Это видеообращение по заявительному праву доступно в общей сети интернет, то есть доступно каждому 24 часа. 4 часа в сутки 7 дней в неделю то есть мы выполнили все условия заявительного права что любой каждый Кому будет интересно, может ознакомиться всегда с этой декларацией. Все, кто себя задекларировал на канале Я Человек, автоматически приобретают правосубъектность по международному праву, правосубъектность человека. То есть наделяются высшим юридическим титулом, да, обретают статут человека. Не путайте со статусом. Статут человека – это высший юридический титул. И этого достаточно, чтобы вас везде, во всех органах, во всех структурах, во всех судах признавали как человека. Для подтверждения видеообращения, да, для подтверждения того, что вы себя задекларировали и объявили в международном правовом поле, что вы человек, мы еще и разработали... Документально, документальный такой вот листочек, да, называется он «Личный документ». Не путайте с документом, удостоверяющим личность, это разные вещи. Личный документ – это ваш личный документ человека, в котором просто ваше видеообращение подтверждено словами, там есть ваша роспись, да, не путайте с подписью, потому что подпись – это юридически незначимая вообще вещь, подпись всегда ставится недееспособным для для того, чтобы, скажем так дать согласие на то, что он проинформирован. Вот это подпись. Вот. Роспись уже несет юридические последствия. Поэтому там, где написано роспись, вы ставите свою непосредственную роспись. Да, то есть вы юридический документ сами заверяете. Соответственно, мы а, сделали аналог, да, видеообращение, видеодекларирование. Мы сделали ее в виде личного документа с фотографией, с личной росписью. А, там написан текст декларации. Да, естественно, вы его каждый можете под себя подправить вот росписью вы его заверяете можете его заламинировать или положить в файлик да и использовать уже как личный документ по этому личному документу на сегодняшний момент можно открывать счета в банках вот, и ä, можно удостоверять себя с помощью этого личного документа. Вот. И третий момент да, – это то, что этот документ подтверждает вашу правосубъектность в международном правовом поле, что вы действительно обладаете правосубъектностью человека. Вот такие вот ä, у нас... Подвижки да, в проекте «Я человек». Значит, я вас всех попрошу не путать проект «Я человек» с различной другой деятельностью, другой направленностью, да, которую веду и я, и мои коллеги, и вся моя команда. Это чисто а, правовой вот такой вот такой инструмент, который позволяет вывести каждого достаточно быстро, достаточно безболезненно, а, вывести просто в... Другую область правосубъектности. То есть вы из области физического лица да, переходите в правосубъектность международного, международного права и наделяетесь титулом человека. Следующий момент. Все, кто задекларировал себя на проекте «Я человек», да, то есть размещено видеодекларирование на канале «Я человек», YouTube-канале, все автоматически становятся учредителями мод. Мод «Народное единство». Что такое мод «Народное единство»? Это меж Правительственная или надправительственная общественная организация, которая имеет форму движения, да, международное общественное движение, народное единство. По всем международным законам, нормам да, общепринятым, движения не регистрируются. Почему? Потому что движение, как правило, не, это не статичная а, структура. Движение – это народное объединение для достижения народа одной или нескольких целей. Для чего это движение создавалось? Вот Мы это движение создали именно для обретения своей правосубъектности и для обретения своей уникальной а, юрисдикцией. Вот. Мы это движение создали, мы уведомили всех основных игроков да, на международном рынке. В первую очередь мы уведомили ООН. Почему ООН? Потому что, согласно уставу ООН, ООН является держателем реестров всех а, субъектов, то есть всех персонажей игры. Чтобы вы понимали, плохой ли он в вашем понимании, хороший ли он в вашем понимании. Ребята, это к делу вообще не относится. ООН – это держатель реестров всех персонажей международного права. Все. Точка. Мы, если мы хотим играть по международным правилам, да, если мы хотим а, обрести другую юрисдикцию, отличную от юрисдикции Российской Федерации, мы должны так или иначе попасть в реестры и в регистры ООН. Как, как попадать? Я вам вначале в самом рассказала, да, заявительное право работает. Есть две доктрины, по которым люди попадают в эти, в эти регистры, да, любой субъект права попадает. Заявительное право. Мы написали документ, что мы объединились, мы народ, да, на сходе. Объединились, приложили протоколы схода, что мы создали, международно учредили, международное общественное движение, народное единство. Это движение будет обладать правосубъектностью и своей юрисдикцией, которая включает международное право. Все, мы там написали международное право, божественное право, естественное право. Вот что такое юрисдикция, ребят? Юрисдикция – это право на совершение, совершение, отправление правосудия, правильное будет слово, да, это право на отправление правосудия по каким-то определенным а, законам или областям права. Так вот эти области права мы перечислили, их три. Это международное право, естественное право и божественное, божественные коны. Вот по этим конам Международное общественное движение Народное единство, если у него будет такая задача, да, может а, создавать свои какие то Суды народные, да, и вот уже в этих народных судах отправлять правосудие по вот этим заявленным трем областям. Значит, что сделало Международное общественное движение? То есть люди собрались, да, человеки, которые себя задекларировали, они собрались. Мы установили, что все, кто задекларировался, автоматически становятся учредителями Международного общественного движения «Народное единство», которое, еще раз повторю, не подлежит регистрации нигде, потому что это межгосударственное или надгосударственное объединение народа. Не подлежит эта штука регистрации. Регистрируется очень просто, заявляется держателем регистров. Держателем регистров персонажей международного права является ООН. Поэтому ООН мы уведомили. Поскольку нам надо будет в последствии вступать в различные отношения с различными структурами, как то государства, либо транснациональные корпорации, да, то мы обязаны уведомить те тех держателей регистров, в которых эти транснациональные корпорации зарегистрированы или эти государства зарегистрированы. Значит, Государства по, по правилам у, по уставу ООН регистрируются в ООН, получают аккредитацию правительства каждого государства. Вот, а транснациональные корпорации регистрируются на сегодняшний момент в международном поле вдруг, в двух регистрах. Первый регистр это регистр ДАНС ЮПИК, всем вам знакомый. да И держатель этого регистра у нас является Елизавета. Завета Вторая, английская королева, все вы про это знаете, поэтому она была тоже уведомлена. И еще один регистр у нас есть финансовой мировой системы, да, ФРС, это регистр США. Вот И Трамп у нас тоже уведомлен, как держатель регистра США, о том, что на международном, в международном правовом поле появился... Появился новый игрок, появился новый значит, персонаж, обладающий определенной правосубъектностью. Вот. И поэтому мы уведомляем держателя регистров, да, что мы такие появились. Что если вдруг мы будем заключать с кем-то договоры, да, чтобы вы, как держатели регистров, были в курсе, что мы такие есть и мы этими правами обладаем. Вот. Это что касается международного права. И что мы уже сделали. Да? Следующий момент. Следующий момент. Ну, давайте закрепим сначала первый момент. да? То есть проект «Я человек» – это был сделан нами некий инструмент для того, чтобы... Вывести народ в определенное правовое поле, да, в международное право. То есть убрать из юрисдикции Российской Федерации, вывести в юрисдикцию международного поля. Это раз. Но мы еще и установили свое, свою юрисдикцию. Да, мы установили, что мы работаем по международным э, нормам права, но еще и по естественному, заявительному праву. Кстати, это все тоже входит в международное право. И э, божественные иконы тоже тоже на нас распространяются. Вот это мы заявили, это мы сделали, поэтому этот инструмент используется исключительно для этого. Значит, еще одним из приоритетов МОД «Народное единство» движение нашего является правовая защита и поддержка наших учредителей в первую очередь. Но а, все продукты, которые выпускаются, МОД «Народное единство», все продукты, конечно же, выпускаются в открытый доступ. Эта информация принадлежит абсолютно всем. Эта информация всем доступна, поэтому любой, кто даже не является учредителем, не задекларировался, имеет право пользоваться всеми наработками, всеми материалами, слушать лекции, использовать какие-либо документы и так далее. Вот. То есть мы не ограничиваем никого абсолютно. Да? Всеми нашими продуктами могут пользоваться абсолютно все. Но что касается внутренней правовой поддержки, консультации, что касается какой-то материальной и другой правовой, юридической помощи, да, то, что у нас проводится внутри МОД, конечно, в первую очередь мы оказываем такую поддержку нашим учредителям, да, и во вторую очередь уже всем остальным по остаточному принципу, вот, поддержка проводится силами наших же учредителей, силами наших же ребят, то есть специально обученных специалистов у нас нет, юристов каких-то там, крутых, да, и так далее, у нас нет. Мы это все делаем на собственных началах. Никто нас не спонсирует, не финансирует. Все делаем из собственных резервов, да, как-то собираем все вместе на это деньги, ресурсы и так далее. И все вместе помогаем чисто по-человечески. Каждого консультируем в силу, ну, у кого каких резервов там, ресурсов хватает и так далее, да, в силу компетентности и так далее. То есть, стараемся держаться друг к другу поближе и Стараемся помогать по-человечески всем и каждому. Следующий момент, который мы тоже уже сделали на сегодняшний день, и о котором мне очень хочется заострить ваше внимание, мы отправили в ноябре, в середине ноября, ноту протеста, тем же самым держателям мировых регистров. И в этой ноте протеста, ребят, мы сделали очень важную вещь. То есть мы... Заявили о том, что Российская Федерация не является государством. Мы, народ, на сходе собрались и признали, что поскольку у нас нет ни одного документа, подтверждающего, что Российская Федерация является государством, что правительство Российской Федерации аккредитовано в ООН. У нас нет таких документов. Российская Федерация не размещает на своих официальных ресурсах такие документы. ООН нам не ответила, не предоставила таких документов. Значит, нами, народам, Российская Федерация была признана транснациональной корпорацией. А это совершенно все меняет дело. Вы понимаете? Только государство имеет право по международному закону, да, по международным нормам. Только государство имеет право на, свою, на свои военные структуры и на использование и применение инструментов государственного мира, государственного принуждения. Транснациональные корпорации коммерческие таких прав не имеют. Понимаете, да, о чем речь? То есть этой нотой протеста мы признали, что Российская Федерация не является государством, а, соответственно, она является вооруженным банформированием. Ну, потому что на каком таком основании у нее вооруженные силы есть, да, на каком таком основании у нее есть суды. Кстати, про суды. Я обращаю особое ваше внимание на то, что поскольку Российская Федерация является транснациональной корпорацией, то есть это не государство, то у обычной коммерческой структуры не может быть никаких судов. Тем более тех, которыми вы бы подчинялись, понимаете? То есть все правосудие незаконно. А о чем это говорит? Это говорит о том, что... Проект Конституции Российской Федерации так и не был подписан. да, То есть он так и не стал Конституцией. Он как был в статусе проекта, так и остался. Мы проводили расследование, много людей проводили расследование и запрашивали в Росархиве подлинник Конституции Российской Федерации. Подлинника не оказалось. У нас есть материалы по этому поводу. Есть ответы из администрации президента и из росреестра, что есть столько, Проект конституции подписан Ельциным, а самой конституции нет. Есть также документ, который говорит о том, что конституция введена. Проект конституции да, был принят на референдуме 90 там какого-то первого года, ребят. Но ну, опять же, кем он был принят на референдуме? Да, этот референдум проводился Ельциным. Ельцин мы уже с вами знаем. Да, есть даже решение Верховного суда о том, что Ельцин не являлся законным президентом на время принятия Конституции, да, и проекта Конституции. Более того, Верховным судом Ельцин признан сам по себе, да, нелегитимной властью, и а, все указы, все постановления были признаны, ельцинские, да, были признаны незаконными. Поэтому говорить сейчас о том, что а, проект Конституции имеет какую-либо юридическую силу, ребят, ну это ничтожно, ничтожно. Значит, проект Конституции не имеет никакой юридической силы. А значит, и Российская Федерация не может быть государством, да, потому что государство должна быть конституция. Что такое еще Конституция для государства? В первую очередь, это публичный договор с гражданами, вот что такое Конституция. И во вторую очередь, это устав, да, по которому вообще должно жить это государство, устав для всех. Все обязаны, все граждане обязаны подчиняться уставу, да, и выполнять устав, соблюдать устав и так далее. Вот. вот эти вот важные вещи, которые упускаются из внимания, в принципе, как людей, так и чиновников. Следующий момент. Если вы внимательно посмотрите на Конституцию, на проект Конституции, он противоречит. Был он принят за три недели, да? как попало, как получилось. Ну, я утрирую, конечно, по срокам, но очень быстро. Вот. Тем не менее, ребят, 67-я статья Конституции, пункт 2, говорит нам о том, что... Юрисдикция Российской Федерации находится на континентальном шельфе. Да? Что же такое континентальный шельф? Континентальный шельф – это дно морское, 200 морских миль от береговой линии. И в особой экономической зоне, да, или... Как там говорится, не особо а там на, на букву какая-то экономическая зона. Но, в общем, что такое экономическая зона? Это острова в море, которые пригодны для жизни людей. Вот что такое экономическая зона, да. Чтобы вы понимали. То есть, многие под, подразумевают, что это офшоры, что это еще какая-то вещь. Нет, ребята, экономическая, особая экономическая зона это непосредственно морские острова, на которых возможна жизнь, да? на которых возможна жизнедеятельность человека. Вот поэтому. Ну или там написано, что это острова, пригодные для жизни. Почитайте, пожалуйста, федеральный закон о континентальном шельфе. И вот там как раз-таки вот эти вот разъяснения даны, что и что. Также есть момент, что территория Российской Федерации – это территория ее субъектов. Да? Такой вот завуалированный, непонятный какой пункт. Но на самом деле, что такое субъекты? Субъекты Российской Федерации, субъекты – это лица. Чтобы вы понимали, то есть субъекты это – не, это не земля. Субъекты – это лица. Лица могут быть юридические, могут быть физические. Да? Соответственно, если мы говорим, что территориями Российской Федерации, так как написано в статье 67 проекта Конституции, являются территории ее субъектов, подменяем субъекты на лица, значит, читаем дословно. Субъектами Российской Федерации являются... О, территориями Российской Федерации являются территории ее юридических лиц. да? И дальше в 65-й статье нам прекрасно показано, каких таких, значит, лиц. И там Адыгейская, там автономная область, там и т.д. и т.п. И пошло перечисление. да? То есть вот эти вот юрики, которые зарегистрированы в ЕГРЮ, вот они как раз-таки территории вот этих юридических образований в виде офисов, в виде мэрий, в виде зданий, сооружений и являются территориями Российской Федерации. Да? Но опять же, ребят, здесь встает о чем вопрос? О том, что а кто вам, собственно говоря, передал, кто разрешил Российской Федерации завладеть, да, стать владельцем вот этих вот зданий, сооружений, ну, строений, по-другому по скажем, в, в общем, обобщим. Да? Кто, кто разрешил, на основании чего? У нас есть прекрасный ответ из МВД, вот, в котором написано: черным по-белому, что Российская Федерация, местонахождение Российской Федерации не определено. И Российская Федерация не обладает юрисдикцией на территории Союза СССР. Вот это вообще замечательный ответ такой есть из МВД. Я вам его выложу, почитайте. Вот. Но вернемся к тому, что мы написали ноту протеста, написали мы ее 15 ноября, отправили всем держателям регистров, в том числе отправили Российской Федерации по международному праву в течение 10 дней с момента получения, а ее получили все, никто не протестовал и не опроверг. То, что мы изложили в этой ноте протеста а значит она вступила в законную силу соответственно согласно этой ноте протеста мы народ постановили что российская федерация является транснациональной корпорацией. раз российская федерация не имеет своих прав на на свою юрисдикцию на территории Союза СССР, да, не, не имеет права создавать суды, не имеет права судить человека и не имеет права э, осуществлять меры государственного принуждения в отношении народа человека. Вот это мы выразили в ноте протеста. То есть все, кто задекларировал себя в проекте «Я человек», все, кто э, стал учредителем МОД, все совершенно спокойно могут на основании этой ноты протеста да, всем любым структурам, которые что-либо требуют от человека, предъявить, что вы не имеете никаких прав с меня ничего не взыскивать, не иметь, не принуждать, не понуждать, не судить. Иначе, как субъект международного права, мы имеем а, такое же право на равных обратиться в международные суды ООН для восстановления своих порушенных прав. И мы сейчас эту тактику реализуем. А, 9 декабря в Москве у нас состоялся второй народный сход, на котором мы учредили комитет международный комитет по защите прав и свобод человека, Комитет был учрежден. На сегодняшний день штат комитета укомплектован. Достаточно компетентными, активными людьми, которые будут собирать сейчас все правонарушения Российской Федерации, да, в частности, нарушение прав на честный справедливый суд, право состязательности, да, все, что касается судов, все, что касается геноцида народа, все, что касается нарушений, методов государственного принуждения, отъема жилья и так далее. Понимаете? То есть, по любым нарушениям мы будем э, эти нарушения, эти порушенные права и свободы человека восстанавливать в международных судах при ООН, в том числе в международных уголовных судах. Вот э, это некий такой краткий отчет о проделанной работе, о том, что нам сейчас на сегодняшний день удалось сделать. То есть мы сделали большой первый шаг, мы э, вывели народ, из-за юрисдикции Российской Федерации мы э, дали народу другую правосубъектность, да, свою, самую высшую, да, э, основанную на суверении, основанную на э, международных нормах правовых отношений. Вот. Что еще хочется вам сказать? Э, основной... Большой очень фактор, который влияет вообще на ваше мироощущение, ребят, это такая вот маленькая тайна или большая тайна, которая на видном месте лежит, но почему-то она от всех скрывается, или может быть в силу того, что людям очень сильно ограничили знания, очень многие не понимают, как это все работает. О чем я говорю? Давайте разберем тему вообще-то собственно юрисдикции. Да? Что такое юрисдикция? И что вообще за термин такой юрисдикции, почему мы за этот термин зацепились? Юрисдикция – это право осуществлять правосудие да, или отправлять правосудие. Юрисдикция, как правило, сама по себе не бывает. У юрисдикции само понимание термина юрисдикция включает в себя а – территорию, да, на которой вот а, вот это вот действует право по отправлению правосудия, и б – это на основании каких законов, будет отправляться правосудие. И должен быть четкий перечень законов. Какие бывают законы? Законы бывают, главенствующие законы у нас, общепризнанные нормы международного права. Первый пункт. Второе. Международные договоры. Это второе, да. Третье. Это различные... Соглашения, альянсы, акты и так далее тоже в международном правовом поле. Различные документы, которые ратифицированы государством каких-либо межправительственных организаций, да, вот таких вот и некоммерческих и различных фондов и так далее. Государство может к ним присоединиться, да, к вот таким вот актам. И третье, что самое вот важное, а что от вас всех скрывают, третье называется частное право государства. Так вот у каждого государства должно быть свое частное право, да? Что такое? Ну вот это вот те законы, которые будет разрабатывать само государство, то есть тот орган, которого наделили. Да, наделили а, разрабатывать законы то есть законопроектные органы и вот эти вот уже законопроектные органы внутри государства разрабатывают законы по, которые включаются в юрисдикцию государства и на основании которого отправляется правосудие. если вы внимательно прочитаете проект конституции статью 67 пункт 2 вы увидите что юрисдикция российской федерации да, осуществляется на территории. На территории субъектов, да, мы это выяснили, значит, континентального шельфа и в зонах особой экономической зоны там и так далее. И в юрисдикцию включены, а вот теперь внимание, вот каждый откройте и внимательно посмотрите, что же включено в юрисдикцию Российской Федерации. Первое, юрисдикция, первое, на основании федерального закона, причем не сказано какого, раз, и второе – общепризнанных норм международного права. Значит, частное право Российской Федерации не включено Понимаете? Не включено в юрисдикцию Российской Федерации от слова совсем. Кто не верит, открывайте, читайте. Не включено частное право. О чем это говорит? Это говорит о том, что отправление правосудия возможно только по федеральному закону о континентальном шельфе Российской Федерации и по нормам международного права. Все остальные законы для суда не писаны. Да и, собственно говоря, и суды и не созданы. Да, начиная с ФКЗ, с первого по которым созданы суды, но ну, не имели права. Почему? Потому что даже если вы посмотрите внимательно на проект Конституции, вы увидите, что там есть у нас Совет Федерации, да, законодательные собрания, вы все вот это прочитаете, что они пишут законы, разрабатывают. Но обратите внимание на один маленький нюанс. В проекте Конституции нет ни одного органа государственного, который бы был уполномочен, опубликовывать и обнародовать законы. Все, что вы можете найти в проекте Конституции, это то, что президент подписывает законы, да, не все, но подписывает, вот, а вот кто несет ответственность за их опубликование и обнародование, это, кстати, две разные вещи, да, опубликование и обнародование, абсолютно разные вещи, и, на самом деле, юридическую силу закон обретает после официального опубликования, но никак не после обнародования. И вот как раз-таки вопрос об опубликовании... Да, после чего закон обретает юридическую силу, обязан быть прописан в проекте Конституции, кто на каком основании и так далее. А этого не прописано. Соответственно, встает огромный вопрос про правогов.ру, который не опубликовывает законы, он их просто обнародует, то бишь выставляет оферту. Вот. А дальше оферта действует следующим образом. Да? Для каждого, кто отозвался. Причем вы можете отозваться как действием, так и бездействием. Для оферты это равноценно. Да? Поэтому если вы не опровергли, то значит вы приняли. Молчание – знак согласия. Это аксиома права. Вот, ребята, вот такая вот складывается у нас загадочная штука. Понимаете, что у нас есть некая транснациональная корпорация под названием Российская Федерация России, которая на каком-то таком основании стала... Продолжителем РСФСР, но приняла на себя финансовые обязательства за весь СССР. Да? Как у нее так получилось, непонятно. Причем сам СССР был пекуном РСФСР, тоже вот коллизия права, да, вот такая. Но, тем не менее, вот эта вот транснациональная корпорация устроила все таким образом, что на каждой вашей справочке, на каждом вашем паспорте, на каждом вашем пуке зарабатывает денежку, причем в огромных количествах еще и вас имеет суда потому что суды несправедливы, там нарушаются не просто права человека, там нарушается все, что можно вообще, потому что это не суды, у них абсолютно нет никакой юрисдикции, ни, ни территории, ни, ни законов, на основании которых они вас судят, да, вообще ничего, то есть это в прямом смысле УПГ в прямом таком смысле. А сейчас еще Путин заявил, да, что хочет вывести весь бизнес из под уголовного кодекса, да, ОП, ОПГ, ОПС, что это непреступные сообщества. Ну, это уже вообще смешно. Вот эти вот действия, которые сейчас совершает так называемая власть в кавычках, это уже просто какая-то агония, то ли тупизм, то ли, не знаю, вибрации настолько резкое число шума поднялось, да, что они сразу резко все отупели. То есть они сами себя выдают таким образом. Yeah. <laughs> Потому что, ну, мы их признаем, да, что они ОПГ, ОПС все вместе. Ну, начиная там, возьмите любую ветку, возьмите управляющие компании, суды, банки, кто там Министерство ЖКХ. Ну, вот она связочка. Это уже администрации городов, районов, областей, да, губернаторы, которые там на должностях все ФСБшники сидят. Вот и там в подпольях у них есть там в полах зашиты, там я не знаю сколько денег. Ну, ребят, ну, конечно, преступное сообщество. Преступная рука руку моет. И, ну, что тут говорить? О каком, о, о каком правосудии, о каких походах в суды может идти речь? да? Вы все еще думаете, что вы там добьетесь правды? Что с вами там кто-то будет разговаривать? Нет, это одна цепочка преступного сообщества. И они сами это подтверждают, что они преступное сообщество, потому что Путин дал вот такое вот указание разработать о выводе. О выводе бизнеса а они и есть бизнес, потому что они все зарегистрированы в ЕГРИУ, да, с циферкой, единичка, да, то есть коммерческая структура. Они и есть бизнес, то есть они сами себя сейчас обезопасили, они вывели себя из-под Уголовного кодекса, своего же, да, который, на который тоже не имеют права. Вот, ребят, вот, хотелось бы вам объяснить вот такие вот тонкости, на которые вы не обращаете внимания, но которые очень важны. Да? Вот понимание юрисдикции, что такое юрисдикция, это возможность отправлять правосудие на конкретной территории по конкретным законам. Вот прочитайте внимательно 67.2 проекта Конституции, посмотрите, да, на какой конкретной территории, где территория Российской Федерации находится, да, и по каким законам она имеет право отправлять правосудие. Только по международному праву и, и по федеральному закону о континентальном шельфе. Все, ребята, точка. То есть ни о каких собственных законах, ни о каком частном праве государства речи не идет. Никто Российской Федерации не давал разрешения на частное право, и она сама себе такое право не, не дала в проекте Конституции. Ну и, собственно говоря, и проект Конституции был не принят. И вы всю эту историю знаете, не хуже и не лучше меня. То есть все, все это общеизвестные факты. Да? И про Ельцина вы все знаете, вам про это рассказывать не нужно. Но, тем не менее, вот такие вот мелочи, но они ускользают. Очень важные мелочи ускользают из внимания. Так вот, ребят, мы написали всем держателям регистров ноту протеста как раз-таки на эту тему, что мы народ... Мы, значит, принимаем, значит, уходим в свою юрисдикцию. В эту юрисдикцию мы включили международное право, божественные иконы, естественное право. Кстати, вот все спрашивают, что такое международное право. Но ну, откройте любой учебник по международному праву. У вас там будет перечислено это международные договора, международное уголовное право, международное космическое право, что там еще есть, международное экономическое право и так далее. То есть там буквально там, 7-7-8 7-8 документов, там бежать-то некуда, собственно говоря. Все прописано, ребят. Никакого там, а, морское право есть, да. Никакого там ни римского, ни еще чего-то. Это уже к правоведам. Это уже истории, истории о том, что какой пункт, какой пункт в какое право попал и почему он туда попал, то есть откуда ноги растут. Это нас сейчас вообще не калышит, да? ни ватиканское, ни, ни какие там, ни греческое, не. Ни... Не римское международное право четко определено. В любом учебнике по международному праву открываете, вы это все найдете, увидите. да, Там есть морское право, еще раз повторю, экономическое право, договорное право, космическое право и так далее. Вот это вы все сможете прочитать. Там по большому счету все четко, предельно, ясно и понятно. А также в международное право включается устав ООН. Да, особенно статьи там, 2 и 3. Также в международное право включаются все международные договоры, альянсы, конвенции. Все, что подписывается многими странами. Да, и теми странами, которые это ратифицируют, то есть принимают, подписывают. То эта страна обязуется этот договор соблюдать. Это тоже часть и область международного права. Мы пока с вами договоры никакие не... Скажем так, не не подписали, не ратифицировали, да, как Международное Общественное Движение, Народное Единство. Мы только заявили о том, что мы признаем общепризнанные нормы, а это вот то, что я перечислила. Да, космическое право, там, морское и так далее. Вот. Морское право не, не про то, что все привыкли думать. Вычеркиваем здесь тоже. Делите, пожалуйста, мух от котлет в своей голове. Я сейчас не говорю про Коллинза, его декрет единого неба. Я сейчас не говорю про разработки почтмейстера и вот эти все Игры, которые были вам придуманы для запудривания мозгов. А морское право прочитайте. Там достаточно мало страниц и достаточно все понятно. Да, это как себя вести в... на кораблях к экипажу. Вот. Там все достаточно прозрачно. Это не то, что вы думаете и не то, что там всем, всем здесь навязали. Вот Все это доступно, все это можно изучить в любом учебнике по международному праву, вы это найдете. В открытых источниках все эти области права достаточно популярны, все прописано, ничего там такого страшного нет. Вот что хотелось бы сказать. И... В заключительной части все-таки, поскольку вы не читаете документов, и я это уже осознала, да, и коллеги мои тоже осознали, ребят, я хочу вам зачитать все-таки эту ноту протеста, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Зачитаю э, так, как читается, да, захотите, потом сами перечитаете. Кому не интересно, можете дальше не слушать, но все-таки я рекомендую вам всем послушать. 11 страничек, постараюсь зачитать э, достаточно, скажем так, информативно. Поехали. Первый параграф преамбула. Уважаемые коллеги, рады приветствовать вас от имени вашего, всего нашего великого русского народа и всех братских народов, которых мы по праву родства и добрососедства считаем нашими, народов, олицетворяющих свободу и волю всего человечества Земли. Торжественно уведомляем вас о нашем решении реализации права на самоопределение народов, принятом на всенародном сходе 22 октября 2019 года в городе Москве. Мы, народы, самоорганизовались и объединились ради нашего светлого будущего и спасения Земли, учредили Международное общественное движение «Народное единство» в форме международной некоммерческой правосубъектной организации. Учредителями МОД являются все, кто присутствовал на общенародном сходе 22 октября 2019 года в Москве и лично поставил свою подпись в протоколе схода, а также все, кто разместил или разместит свою декларацию человека на публичном ресурсе «Я человек в сети интернет». Адрес указан. Мы с грустью констатировали неопровержимый факт оккупации нашей территории, территории бывшего СССР, Факт 30-летнего геноцида настоящего хозяина территории народов, то, что творит Российская Федерация на нашей территории, является ничем иным, как тотальным геноцидом. Так называемые власти Российской Федерации в открытую издеваются над народами, грабят, унижают, калечат, истребляют, лишают жилья и имущества, отнимают детей. Наглость и нахальство российских властей, а также уровень беспредела и разбоя по отношению к народам дошел до недопустимого уровня и должен быть пресечен и резко осужден со стороны всего мирового сообщества, которым мы призываем встать на нашу защиту. Российская Федерация более не может считаться правовым государством. Мы провели собственное расследование, собрали все факты геноцида и правонарушений властями Российской Федерации. Но самое главное, мы имеем неопровержимые факты нелегальности так называемых властей, их незаконный приход к власти, их незаконное нахождение на территории пространства бывшего СССР и их незаконное, достигнутое обманным путем, положение верховенства над народом. Мы больше не можем терпеть геноцид и издевательства, мы больше не можем терпеть издевательства над нашими детьми и стариками. Мы больше не можем чувствовать себя в безопасности в своих жилищах, когда в любую минуту могут ворваться судебные приставы снарядом полиции и вышвырнуть из жилья или изъять все, что им понравится. Мы больше не чувствуем себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне. Нас некому защитить. Вся судебная система, созданная российской корпорацией, преследует интересы транснациональных национальных компаний и отдельных национальностей. Открыто и нагло грабит народ земли русской, вынося противозаконные судебные решения. У нас нет ни одного суда, созданного на основании закона, способного встать на защиту прав и свобод человека. У нас нет ни одного должностного лица, работающего на Российскую Федерацию, способного встать на защиту прав и свобод человека. Права и свободы человека всей Российской Федерации попираются в полном объеме. Мы Народы, живущие на территориях бывшего СССР, превращены в самых настоящих рабов, выполняющих прихоти органов власти Российской Федерации, использующих нас как биоресурсы по выкачке денег, имущества, налогов, жизненных ресурсов, органов. Мы – народ, у которого отняли будущее. Мы – народ, у которого самые большие запасы природных ресурсов, драгоценных камней и металлов, вынуждены прозебать в нищете просить друг у друга милостыню, пока шайка семейных подрядов колонистов-оккупантов безжалостно разграбляет и истребляет наше народное достояние, отгородившись заборами и вооружившись до зубов. Мы признаю, призываем все мировое сообщество помочь нам в восстановлении справедливости на нашей земле. Призываем вас остановить геноцид народа, уничтожение его культурных, социальных и этнических истоков. Мы тщательно проанализировали частную законодательную базу Российской Федерации и пришли к выводу, что она полностью не применяется органами власти Российской Федерации, а большая ее часть направлена на уничтожение народа и должна быть полностью ликвидирована, начиная с проекта Конституции 1993 года, нарушающего права и свободы человека. Чиновники пишут на обращение народа глупые несусветные отписки, а зачастую откровенно издеваются. С таким положением вещей мы категорически не можем согласиться. Русский народ всегда славился умом и сообразительностью. Мы никому не позволим считать нас стадом идиотов и откровенно издеваться, держа в оккупации. Мы хотим заявить на весь мир о своих правах и свободах. Мы заявляем открыто, что наша территория свободна и принадлежит только нам как де юра, так и де факто. Мы истребуем помощь. Полный возврат нашей территории, возмещение убытков, причиненных народу за 30 лет оккупации и выплату компенсации за пользование нашими ресурсами. Мы требуем покинуть нашу территорию в течение 30 дней всем гражданам Российской Федерации, включая всю верхушку власти, вне зависимости от гражданства. Мы выражаем протест нахождению на нашей территории лиц, причастных к деятельности Российской Федерации.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 проекта Конституции Российской Федерации. Каждое государство, ратифицирующее всеобщую декларацию прав человека, обязано соблюдать все права и свободы человека, а также способствовать его материальному, экономическому, культурному, социальному и прочему благополучию. Всеобщая декларация прав человека, принятая и провозглашенная резолюцией 217-А, 3. Генеральная Ассамблея ООН 10 декабря 1948 года, ратифицирована Российской Федерацией 5 мая 1998 года. Права и свободы человека принадлежат человеку от рождения, неделимы и не отчуждаются. Человек, народ является носителем суверенитета и высшим органом власти, осуществляющим свою власть непосредственно. Никакая ложь и обман не могут быть положены в основу обязательств. Как только обман становится раскрытым, стороны признаются более несвязанными обязательством. Мы, народы, заявляем, что Российская Федерация обманным путем завладела всем нашим имуществом, землями, ресурсами и прочими богатствами, ввела неконституционный термин законодательную базу «физическое лицо» и с помощью этого правового инструмента грабила народ, используя его в качестве своего раба. Параграф третий. Государственный строй и граждане. Из общепризнанных норм международного права и сложившейся практики существования государств следует, что основы и принципы построения модели управления территориями состоят из двух концептуальных блоков. Первое. Страна. Данный термин, термин достаточно размыт и неоднозначен, но по совокупности определений мы можем судить о том, что страной принято обозначать больше физические, физические факторы, такие как совокупность территории суши и акватории со сформированными на ней средами обитания флоры и фауны, средой обитания человека включающий в себя культурное, социальное, экономическое, материальное и прочие благополучия. Среду естественных природных богатств и ценностей, в том числе возобновляемых и невозобновляемых ресурсов. К стране применим термин «рубеж». Условное разграничение, стык, один и более человек страны составляют народ этой страны. Государство. Данный термин применим в основном к виртуальным понятиям, которых нет в материальном физическом мире. Это совокупность норм, правил, законов, устоев для реализации функций управления страной. Государству применим термин «граница». Линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющая пределы государственной территории – суши, вод, недр и воздушного пространства. То есть пространственный предел действия государственного суверенитета. Граница должна быть делимитирована, выделена на карте и демаркирована. Выделено на местности совместно с подписанием актов о демаркации границ. Государству присущи территории, которыми оно управляет. Суверенитет, верховенство власти и государственная целостность, невмешательство во внутренние дела на этих территориях. Административной единицей управления в государстве считается население, не путать с народом. Понятие государства по своей сути однородно с понятием НКО – некоммерческая организация, которая создается для разумного и эффективного управления страной во благо и для блага народа, по демократической теории – построения государства. По аналогии с НКО государство есть участники, граждане. То есть те, кто внес установленный пай и является владельцем общей поевой собственности, является получателем прибыли с нее. В рамках государства таких участников принято называть граждане. По логике и общей задумке весь народ страны должен стать гражданами государства, то есть внести все, внести все свое имущество в общий фонд в складчину государства и получать дивиденды с эффективного управления имуществом, осуществляемым избранными представителями. Но Российская Федерация решила пойти иным путем и присвоить себе все блага страны, сообщив народу, что он якобы автоматически стал равноправным участником гражданином согласно букве закона о гражданстве. А так как народ у нас доверчивый, никто проверять этот факт не пошел. Тем самым Российская Федерация совершила незаконный захват власти, земли, территорий и имущества стра народа страны. Мы понимаем, что вступление в гражданство, как и прием на работу, как и вступление в члены НКО подразумевает совершение некой процедуры. Данные домыслы свое, находят свое отражение в законодательной базе. Согласно закону, прохождение любой процедуры заканчивается получением соответствующего документа, будь то приказ о назначении на должность при зачислении в штат или членский билет НКО. Но в случае с гражданством Российской Федерации народ остался обманут. Ни у кого на руках нет документа, подтверждающего факт приобретения гражданства, дату и основание его приобретения. Соответственно, ни один человек не имеет права на те блага, которые предназначены для истинных граждан государства. Российская Федерация обещает народу, что он в любом случае остается признанным народом страны и может выражать свою власть непосредственно даже без вступления в гражданство, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Пункт 2 статьи 3 проекта Конституции РФ. Пункт 3 той же статьи отсылает народ на референдум и свободные выборы для непосредственного осуществления власти. Однако, внимательно изучив всю законодательную базу, касающуюся референдума и выборов, народ обнаружил, что законное активное избирательное право то бишь право голоса, есть только у настоящих граждан РФ, имеющих бумажное подтверждение в виде указа президента. То есть для непосредственного выражения власти нужно в обязательном порядке пройти процедуру приобретения гражданства, а затем на очередном референдуме или выборах передать свой голос права представителю. Получается, что непосредственной власти народа никакой-то и не предусмотрено. Обратимся к частной законодательной базе Российской Федерации для подтверждения своих доводов. Гражданин – это никто иной, как человек, решивший служить своему народу. Прошедший в обязательном порядке процедуру приобретения гражданства, принятия на работу в НКО государства согласно 62-му федеральному закону о гражданстве РФ, и зачисленный в штат на государственную должность согласно государственному штатному расписанию статья 57 ТК РФ, созданному по 184 федеральному закону об органах законодательной и исполнительной власти. В Российской Федерации данный порядок отражен в статье 32.1 проекта Конституции РФ. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей».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 Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе. Статья 32.5 проекта Конституции. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия. Статья 112 проекта Конституции Российской Федерации. Пункт 1.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 В Федеральном конституционном законе от 17.12.1997 номер 2 ФКЗ о правительстве Российской Федерации. В Федеральном законе об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации от 6.10.1999 номер 184 ФЗ. В СССР данный порядок построения модели управления территориями также был применим, например, в виде структуры СССР, государства, управляющей компанией и союза СССР, страна, территории, находящаяся под управлением, которая не является единственной структурой, применяемой во времена СССР, но приведена в качестве наглядности». Вот как происходило при такой модели деление на управляющую и управляемую составляющие. Закон СССР от 23 мая 1990 года, номер 15-18 о гражданстве СССР, статья 2. Равное гражданство. Гражданство СССР является равным для всех советских граждан, независимо от оснований его приобретения принадлежности к гражданству любой из республик. Граждане СССР равноправны перед законом, независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных убеждений, рода и характера занятий, место жительства, времени проживания в данной местности и других обстоятельств. Равноправие граждан СССР обеспечивается Союзом СССР союзными и автономными республиками во всех областях экономической, политической, социальной и культурной жизни. В структуре государства принято использовать термин «население» в отношении народа страны как административной единицы управления. Отметим, что согласно общепринятым международным нормам и правилам, остальной народ, те, кто не связал свою трудовую деятельность со структурами государственной власти, не обязаны проходить процедуру приобретения гражданства. Также не обязаны проходить процедуру приобретения гражданства те, кто принят на службу в органы государственной власти вне штата, например, структуры, созданную согласно указа президента РФ от 21 мая 2012 года номер 636 о структуре федеральных органов исполнительной власти. Прошу отметить, что приобретение гражданства является важной и неотъемлемой процедурой причастия к государству как к органу управления страной. То есть невозможно принимать участие в делах государства, не будучи ее гражданином. Аналогично тому, что невозможно непосредственно участвовать в деятельности любого юридического лица, распоряжаясь его имуществом и выступая от его имени, не будучи его сотрудником. Следует также отметить, что находящиеся на службе в структуре органов государственной власти должностные лица, не зачисленные в штат и не имеющие законно подтвержденного факта прохождения процедуры приобретения гражданства, не имеют прав осуществлять взаимодействие с народом. Человек человеком от имени государства, а значит, не имеют права использовать свое служебное положение, особенно в части принятия мер государственного принуждения в отношении человека, народа. Некоторые выдержки из законов РФ, приведенные в подтверждение доводов, что только граждане могут состоять на службе у государства. Первое. Закон Российской Федерации 26 июня 1992 года номер 32 1 о статусе судей в Российской Федерации. Статья 4. Требования, предъявляемые кандидатам на должность судьи. Первое. Судьей может быть гражданин Российской Федерации. Второе. Федеральный закон.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 Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, может быть избран гражданин Российской Федерации. Считаем важным отметить, что структура государственной власти, управляющего органа страны, строится по принципу самоорганизации и никак не зависит от выбора или предпочтения народа. Согласно проекту Конституции Российской Федерации, граждане Российской Федерации, прошедшие процедуру приобретения гражданства на основании статьи 81 проекта Конституции РФ, выбирают путем тайного голосования при президента РФ. Далее, президент РФ самостоятельно назначает всех членов правительства РФ, глав субъектов РФ. Те, в свою очередь, формируют подобным образом свой штат. Согласно статье 10 проекта Конституции РФ, государственная власть состоит из исполнительной, законодательной и судебной власти, которые формируют непосредственно президент и назначенные им должностные лица. Статья 83 проекта Конституции РФ. Президент Российской Федерации. А. Назначает согласие Госдумы председателя правительства Российской Федерации. Е. Представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность судей Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации. Назначает судей других федеральных судов. Е. 2. Назначает и освобождает представителей Российской Федерации в Совете Федерации. Л. Назначает и освобождает Высшее командование Вооруженных сил Российской Федерации. Статья 95 проекта Конституции РФ. 2. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации, по одному от законодательного, представительного и исполнительного органов государственной власти.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 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории данного субъекта Российской Федерации и обладающие в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Таким образом, мы видим, что народ в понятиях государства-населения абсолютно не имеет никакого отношения к избирательным кампаниям, проводимым в РФ. Выбирать президента РФ, как и депутатов, глав местных органов самоуправления, имеют право только граждане РФ, получившие, согласно статье 89, решение президента РФ о приобретении гражданства РФ. Таким образом, любые выборы, референдумы с привлечением народа являются не более чем ничем иным, как организованными народными гуляниями, фарсом и обманом. Российская Федерация делает вид, что от мнения народа или его предпочтений что-то зависит. На самом деле настоящий выбор делают настоящие граждане РФ, участники этой НКО государства, количество и данные о которых не распространяются. Еще одна интересная тема – население государства. Население государства является неотъемлемой частью государства, его основой. Без населения не может быть государства. Но что же такое население? Мы задались поиском ответа на этот вопрос и вот что обнаружили. Население это не что иное, как совокупные учетные единицы физических лиц, таких как бланк свидетельства о рождении, бланк Российской Федерации Паспорт, выдаваемый в 16 лет, бланк Российской Федерации Паспорт, выдаваемый в 25 лет, бланк Российской Федерации Паспорт, выдаваемый в 45 лет. Ничто иное, как открываемые от имени человека трасты или счета. Таким образом, на одного человека за его жизнь может быть создано до четырех физических лиц или трастов, которые и будут составлять численность населения государства. Предъявляя бланк Российской Федерации «Паспорт», человек дает разрешение на списание денежных средств соответствующего счета, а также подтверждает себя, человека, в качестве убытка приобретателя или плательщика по начислениям государства. Таким образом, Российская Федерация превратила человек, народ, не в выгода приобретателя всех благ от своего имущества, земель, недр, территории и так далее, а в биоресурс, дающий очень хорошие доходы и прибыли в пользу так называемого государства и его настоящих граждан. Подведем итоги по основной терминологической основе параграфа. Первое: страна, человек народ. Второе. Государство, гражданин, население. В скобочках физические лица. Параграф четвертый. Гражданство. Согласно статье 15 всеобщей декларации прав человека, каждый человек имеет право на гражданство. Каждое государство признает право человека на гражданство. Это право есть у человека с момента его рождения. Признает не значит автоматически становится гражданином. Каждое государство имеет право реализовать статью 15 ВДПЧ по своему усмотрению. Например, с учетом наличия гражданства отца и матери ребенка или применять принцип почвы ко всем рожденным детям. Но реализация права человека на гражданство – это достаточно сложная и неоднодневная процедура приобретения гражданства. Рассмотрим вариант приобретения гражданства по рождению, выраженная в статье 12 Федерального закона от 31 мая 2002 года номер 62 о гражданстве Российской Федерации. Позвольте отметить, что формулировка, приведенная в пункте 1 статьи 1262 ФЗ, ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, никоим образом не укладывается в понятие, становится гражданином РФ автоматически по рождению. В подтверждение этих доводов служит пункт 2 той же 12 статьи 62 ФЗ. Ребенок, который находится на территории Российской Федерации и родители которого неизвестны, становится гражданином Российской Федерации почувствуйте разницу. Более того, ребенок в силу своего возраста не обладает физической и юридической дееспособностью и правоспособностью, чтобы самостоятельно, находясь в здравом уме и трезвой памяти, пройти процедуру приобретения гражданства. Необходимо также отметить, что человек за всю свою жизнь может так и не реализовать свое право на гражданство ни разу и имеет на это полное право. Общепринятыми международными нормами и правилами не установлена какая-либо ответственность за нереализацию права человека на гражданство. Абсолютно все, не прошедшие процедуру приобретения гражданства РФ, согласно главе 2 приобретения гражданства Российской Федерации 62-го федерального закона в совершеннолетнем возрасте или в несовершеннолетнем возрасте посредством своих законных представителей опекунов, не получившие по Подтверждающие решение президента РФ о приобретении гражданства, не являются гражданами РФ. Бланк Российская Федерация Паспорт не является законным бланком установленного образца, удостоверяющим факт приобретения гражданства РФ. Основание наличия гражданства РФ, а также дату приобретения гражданства. В данном случае дата приобретения гражданства является особенно важным юридическим фактом, с которого начинается отчет обязательств гражданина перед государством. Стоит отметить, что приобретение гражданства или ложное утверждение об этом в отношении кого-либо кого без письменного решения президента РФ является подрывом конституционного строя, закрепленного статьей 89 проекта Конституции РФ. Президент Российской Федерации А решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления политического убежища. Аналогичная ситуация с гражданами СССР, признающими себя таковыми по рождению. Процедура приобретения общесоюзного гражданства предусматривала именно приобретение гражданства путем подачи соответствующих заявлений, подписания и зачитывания присяги, получения подтверждения принятия в гражданстве в виде постановления Верховного Совета СССР. Ничего подобного народ массово не проходил и не совершал что подтверждено многочисленными ответами на запросы народов в соответствующие компетентные органы МВД, РФ и ФМС. А значит, основная масса народов ни разу не реализовала свое право на гражданство ни в СССР, ни в РСФСР, ни в РФ. Более того... Человека нельзя признать лицом без гражданства – апатридом, поскольку он не был лишён гражданства по причине его неприобретения. Данный термин «апатрид» применим исключительно в рамках государственного строя. К человеку данный термин не применим. Человека нельзя признать иностранным гражданином, мигрантом, поскольку человек проживает на той территории, на которой он был рожден своим отцом и матерью, и на которой исконно проживали его предки аутохтонные народы, на земле, в отношении земли, территории, страны, стороны. Неприменима терминология граница. Свод законов о гражданстве СССР и РФ, подтверждающий доводы о том, что гражданство можно только приобрести в установленном законом порядке, но никак не стать автоматически гражданином первое 62 федеральный закон о гражданстве российской федерации статья 11 основания приобретения гражданства российской федерации гражданство российской федерации приобретается а по рождению б в результате приемов гражданства российской федерации в в результате восстановления в гражданстве российской федерации и г по иным основаниям предусмотренным настоящим федеральным законом или международным договором российской федерации Второе. Закон Российской Федерации 28 ноября 1991 года, номер 1948-1 о гражданстве РСФСР. Статья 2. Гражданство РСФСР и гражданство республик в составе РСФСР. Первое. Гражданами РСФСР являются лица, приобретшие... Гражданство РСФСР в соответствии с настоящим законом. Гражданство РСФСР является равным, независимо от основания его приобретения. 3. Закону СССР 23 мая 1990 года номер 1518-1 о гражданстве СССР. Статья 4. Принадлежность гражданству СССР. Гражданами СССР являются лица, которые состояли в гражданстве СССР на день вступления в силу настоящего закона и лица, которые приобрели гражданство СССР в соответствии с настоящим законом. Следующее. закон Ссср от ноль первого двенадцатого тысяча года номер 8497 четыре девяносто о гражданстве СССР.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 О гражданстве Союза Советских Социалистических Республик. Статья 2. Гражданами СССР являются А. Все состоявшие к 7 ноября 1917 года подданными бывшей Российской империи и не утратившие советского гражданства. Б. Лица, которые приобрели советское гражданство в установленном законом порядке. Таким образом, еще раз подчеркнем, что основной массы населения гражданства нет и никогда не было. Народ был обманут властями Российской Федерации, доведен до отчаяния и плачевного состояния тотальной нищеты. Параграф 5. Народ и право на самоопределение. Согласно общепризнанным нормам и правилам международного права, народ является высшим органом власти любого государства, как его непосредственный учредитель, носителем суверенитета, хозяином, собственником, тем, кому принадлежит земля и неразрывно связанные с ней объекты недвижимости, общенародная собственность, ресурсы, недра. Носителям право осуществлять любую власть непосредственно, то есть самостоятельно, без прибегания к помощи или взаимодействию с созданными структурными подразделениями органов государственной власти народ осуществляет свою власть непосредственно а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления статья 3 пункт 2 проекта конституции никто не может присваивать власть в российской федерации захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону статья 3 пункт 4 проекта конституции рф в настоящее время, согласно официальным мнениям компетентных органов государств, имеется противоречие между принципом территориальной целостности государств и правом народа на самоопределение. Данные противоречия мы позволим себе разрешить в данном параграфе в полном объеме. В силу принципа равноправия и самоопределения народов, закрепленного в Уставе ООН, все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава ООН. Создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, либо установление любого другого политического статуса свободно определенного народа являются формами осуществления этим народам права на самоопределение. Каждое государство обязано воздерживаться от каких-либо насильственных действий, лишающих народы, о которых говорилось выше, их право на самоопределение, свободу и независимость. В своих мерах против таких насильственных действий и в оказании им сопротивления эти народы в порядке осуществления своего права на самоопределение вправе добиваться поддержки и получать ее в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Мы народ более изъявили в своем самоопределении. Первое. Об установлении статута независимого свободного народа, единственного источника власти и носителя суверенитета, хозяина земель и территорий, а также всего, неразрывно с ними связанного, суверенная власть народа. Второе. Об установлении единой юрисдикции, основанной на божественном и естественном праве, действующей на всей территории проживания и непосредственного нахождения народа на территориях его собственности. Третье. Об установлении территориального суверенитета. И четвертое. О начале формирования органов территориального управления. Принцип территориальной целостности государств закреплен в пункте 4 статьи 2 Устава ООН. Согласно этому принципу, государства должны уважать территориальную целостность друг друга и воздерживаться от любых действий, несовместимых с целями и принципами Устава ООН. Государства обязаны также воздерживаться от превращения территории друг друга в объект оккупации или мер применения силы в нарушении международного права. Никакая оккупация или приобретение территории таким образом не признаются законными. Каждое государство обязано содействовать осуществлению самоопределения народов в соответствии с положениями Устава ООН и оказывать помощь ООН в выполнении обязанностей, возложенных на нее Уставом в отношении осуществления данного принципа с тем, чтобы... А. способствует дружественным отношениям и сотрудничеству между государствами. И. Б. Положить конец колониализму, проявляя должное уважение к свободно выраженной воле заинтересованных народов, а также имея в виду, что подчинение народов иностранному игу, господству и эксплуатации является нарушением настоящего принципа, ровно как и отрицанием основных прав человека и противоречит уставу ООН. Принцип неприменения силы или угрозы силы закреплен в пункте 4 статьи 2 Устава ООН. В соответствии с данным принципом, все государства в международных отношениях обязаны воздерживаться от угрозы силы или ее применения против территориальной неприкосновенности и политической независимости других государств или каким-либо иным образом, несовместимым с целями ООН. Никакие соображения не могут использоваться для того, чтобы обосновать обращение к к угрозе силой или к ее применению в нарушении этого принципа. Территория государства не может быть объектом приобретения другим государством в результате угрозы силой или ее применения. Никакие территориальные приобретения, являющиеся результатом угрозы силой, не признаются законными. Государства также обязаны воздерживаться от актов репрессалий, связанных с применением вооруженных сил, от организаций и поощрения и регулярных сил или вооруженных банд для вторжения на территорию другого государства. Ни одна страна не должна применять или поощрять применение экономических, политических или каких-либо других мер с целью добиться подчинения себе другого государства в осуществлении им своих суверенных прав и получения от этого каких бы то ни было преимуществ. Территория колонии или другой не самоуправляющейся территории имеет по уставу ООН статус отдельный и отличный от статуса территории государства, управляющего ею. Такой отдельный и отличный, согласно уставу ООН, статус существует до тех пор, пока народ данной колонии или не самоуправляющейся территории не осуществит своего права на самоопределение в соответствии с уставом ООН и в особенности в соответствии с его целями и принципами. Территории могут менять государственную принадлежность на основании свободного и добровольного волеизъявления народов. Уважение прав и свобод человека – составная часть всеотъемлющей системы международной безопасности. «Государства обязаны уважать права и основные свободы для всех, без различия расы, пола, языка и религии». Уважение прав человека является существенным фактором мира и справедливости. Все страны обязаны постоянно уважать эти права и свободы в своих взаимных отношениях и должны прилагать усилия совместно и самостоятельно, включая в сотрудничестве с ООН, в целях содействия всеобщему эффективному уважению их. Они продолжают право лиц знать свои права и обязанности в этой области и поступать в соответствии с ними». В области прав человека и основных свобод государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН и всеобщей декларации прав человека. Они обязаны выполнять свои обязательства, как они установлены в международных декларациях и соглашениях в той области, включая международные пакты о правах человека. Государства должны уделять большое внимание принципу неделимости всех прав человека и в связи с этим подчеркивают значимость реализации всех аспектов этого принципа. Английский юрист-международник Я Бронли различал следующие виды территорий по их правовому режиму. Первое ⁇ территориальный суверенитет. Второе ⁇ территория, на которую не распространяется суверенитет какого-либо государства или группы государств, и которая имеет свой стоп, собственный статус, например, подмандатные или подопечные территории. Рыснулись ничейная территория и еще одна территория, которая называется территория, принадлежащая всем. Территория государства – это его сухопутные, водные и воздушные пространства, а также недра под ними, в пределах которых государство осуществляет свою суверенную власть и юрисдикцию. Определение взятое из учебника Валеева курдюкова «Международное право». В статье 4 проекта Конституции Российской Федерации подчеркивается, что суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. Проявлением суверенной власти государства является территориальное верховенство, означающее полноту и исключительность публичной власти государства в пределах своей территории. Территориальное верховенство предоставляет государству возможность, как осуществлять свои властные функции над всеми лицами и организациями, пребывающими в пределах государственной территории, устанавливать там определенный порядок, так и использовать эту территорию в своих интересах согласно своим законам, осуществляя исключительное публично-правовое владение территорией. Государство может допустить на своей территории действия законов и правил иностранного государства, но лишь с собственного согласия в той мере, в которой это ему необходимо». Российская Федерация территориально самоидентифицируется согласно статье 67 проекта Конституции Российской Федерации от 1993 года как 1. Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, лиц, перечисленных в статье 65 пункт 1. Внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительном экономической зоне Российской Федерации, в порядке, определяемым федеральным законом и нормами международного права. Субъект права – это лицо физическое или юридическое, обладающее по закону способностью иметь и осуществлять непосредственно или через представителя права и юридические обязанности, то есть право субъектностью. словарь финансовых терминов. Географическая территория РФ – это внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. Экстратерриториальное образование РФ – Территории ее субъектов согласно установленному в статье шестьдесят пять перечню. Таким образом, мы видим, что Российская Федерация географически находится на территориях ее зданий и сооружений, внесенных в реестр и закрепленных за субъектами права юридическими лицами, указанными в статье 65.1 проекта Конституции РФ, то есть точечно распределена по территории континентальной суши, а также во внутренних водах и территориальном море. От территориального верховенства государства следует отличать его юрисдикцию, понимаемую как право судебных и административных органов рассматривать и разрешать дела, отнесенные к их компетенции в пределах государственных границ. Мы можем обоснованно и законно сделать вывод о том, что юрисдикция РФ то есть установленные законом границы и совокупность правомочий соответствующих государственных органов разрешать правовые споры и дела о правонарушениях осуществляется исключительно на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. И то, если Российская Федерация предоставит договор или соглашение с Союзом СССР о том, что... На Российской Федерации передан континентальный шельф. Вот тут тоже вопрос. Это мое краткое дополнение. Дальше читаем. Единственный закон Российской Федерации, который применим в юрисдикции РФ, согласно статье 67.2 федеральный закон от 30 ноября 1995 года, номер 187, федеральный закон о континентальном шельфе Российской Федерации. В преамбуле, описывающей область применения данного ФЗ, сведения о применимости его к человеку не значатся. Следовательно, все суды, созданные в РФ, обязаны отправлять правосудие в отношении человека исключительно по международному праву и исключительно в пределах внутренних вод и в территориальном море на континентальном шельфе. В связи с вышесказанным считаем, что вся законодательная база РФ неприменима, поскольку неконституционно. На территориях субъектов Российской Федерации читаем прямо на территориях зданий и инженерно-технических сооружений, зарегистрированных за субъектами права, в которых располагаются и ведут свою незаконную деятельность так называемые суды Российской Федерации, отправление правосудия запрещено проектом Конституции Российской Федерации. Данные доводы подтверждены соответствующим определением из статьи 3 договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Подписан в городе Вашингтон 17 июня 1992 года. Б. Термин «Россия». Означает Российскую Федерацию при использовании в географическом смысле термин «Российская Федерация» или «Россия» включает территориальное море, а также экономическую зону и континентальный шельф, в которых Россия может для определенных целей осуществлять суверенные права и юрисдикцию в соответствии с международным правом и в которых действует налоговое законодательство Российской Федерации. То есть здесь уже даже а, федерального закона о континентальном шельфе нет, понимаете? Проект Конституции Российской Федерации нам прямо указывает на отсутствие признака государства у Российской Федерации. Проект так и остался проектом. Правительство Российской Федерации зарегистрировано в реестре Великобритании, в реестре США, как коммерческая корпорация. Соответственно, у коммерческой корпорации нет и быть не может граждан. Ввиду отсутствия в публичном доступе соглашения о передаче континентального шельфа СССР под юрисдикцию РФ, можем сделать вывод о том, что РФ не обладает своими территориями, закрепленными актами о демаркации границ, суверенными правами и юрисдикцией. Вывод. Народ, реализующий свое право на самоопределение, не нарушает принципов территориальной целостности государства Российской Федерации, не умаляет ее суверенных прав и не нарушает ее конституционный строй. Народ реализует свои права на самоопределение на территориях и пространствах с международным правовым режимом, характеризующихся тем, что на них не распространяются суверенные права ни одного государства, вследствие чего они находятся в общем пользовании всего человечества. Параграф 6. Окупация. Окупация. Присоединение территории предполагает совершение заинтересованным государством действий по завладению территорией, не находящейся под суверенитетом другого публичного образования» и его намерение осуществлять на ней эффективную власть. В то же время, завладение территории путем аннексии одностороннего присвоения территории государства против воли последнего противоречит одному из основных принципов международного права – неприменение силы или угрозы силы, зафиксированного в статье 2 Устава ООН. В международном правовом поле существует декларативная теория, согласно которой государство становится субъектом международного права, вне зависимости от его признания, а лишь в силу самого факта своего образования. Признание же не наделяет государство качеством субъекта международного права, а является лишь констатацией его международной правосубъектности и способствует полноценному вхождению в систему межгосударственных отношений. В заключении номер один арбитражной комиссии, созданной международной конференцией в Югославии в 1991 году, было отмечено, что существование или прекращение существования государства является вопросом факта, а признание со стороны других государств является чисто декларативным. Пункт 1А1, что было подтверждено и в заключении номер 102. В 1930 году министром иностранных дел Мексики Хенаро эстрадой Фелисом была сформулирована другая доктрина – доктрина эстрады. Согласно указанной доктрине, не требуется специального акта признания или непризнания правительства, пришедшего к власти неконституционным путем, так как это означало бы вмешательство во внутренние дела такого государства. В подобных случаях государством достаточно ограничиться продолжением дипломатических отношений либо отзывом дипломатических представителей. Основным договорным источником по вопросу правоприемства государств в отношении договоров является Венская конвенция о правоприемстве государств в отношении договоров 1978 года. Правоприемство государств как таковое не затрагивает а. границ, установленных договором, или Б. Обязательства прав, установленных договором и относящихся к режиму границ Из совокупности факторов, обозначенных выше, следует, что государство РФ является оккупантом территории РСФСР. Ее властная политика направлена на истребление и уничтожение, геноцид, настоящего хозяина территории народа с целью ее полного захвата. Особенно подчеркивается, что никакой договор не будет иметь силы, если его заключение являлось результатом угрозы силой или ее применения в нарушение принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН. Аксиома права гласит, тот, кто ошибся или обманут, не считается связан с согласием. Договор не может быть исполнен, если он заключен без каких-либо элементов законного письменного договора. Заявляем, что мы, народ, были обмануты Российской Федерацией России, государственными органами Российской Федерации России, всеми должностными лицами РФ, федеральными судами общей юрисдикции РФ, ССП России и прочими так называемыми государственными структурами, которые пришли к власти неконституционным путем, путем военного государственного переворота. Обманули весь народ фальшивыми законами и угрозы силы заставили поверить в существование Российской Федерации. На основ... В основании того, что обман был нами раскрыт и информация стала доступной, мы заявляем, что более не связаны никакими обязательствами со всеми перечисленными лицами и с государством Российской Федерации, кем бы она на самом деле не являлась. Мы больше не находимся в юрисдикции Российской Федерации, не находимся на ее территории и не являемся ее гражданами. Мы прямо запрещаем осуществлять юрисдикцию Российской Федерации на нашей территории, в границах СССР. Параграф 7. Право субъектность народа. Право субъектность народа. Современное международное право, Закрепляет широкий круг прав народов, обобщаемых в различных конвенционных и резолютивно-декларативных актах. К таким правам относятся право на мир, право на существование, право на природные ресурсы, право на среду обитания. Самым важным является право всех народов на равенство и самоопределение. А его уважение другими государствами признается как обязательство «Ерга омнес». Принцип права народов на самоопределение закреплен в ряде важных международных актов. В соответствии с основными международными документами, правом на самоопределение обладают все народы. При этом национальные меньшинства не обладают правом на самоопределение, так как к ним применяется не статья 1, а статья 27 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, Содержание права на самоопределение в соответствии с документами ООН включает в себя право народа свободно устанавливать свой политический статус и свободно обеспечивать свое экономическое, социальное и культурное развитие. Выделяет внешнее самоопределение, которое предполагает право народа определять свой политический статус в международном плане, и внутреннее право народа определять свой политический, экономический и социальный строй. Решение всех вопросов реализации данного права должно осуществляться без вмешательства со стороны других государств. Народ, как субъект международного права, должен иметь органы, представляющие его на международной арене. Примерами таких органов в разное время были ООП, СВАП и другие. В осуществлении своих международных прав некоторые народы посредством своих органов участвуют в международных переговорах, заключают международные договоры, получают статус наблюдателей при международных организациях либо полноправных членов, при региональных организациях участвовать в международных конференциях является стороной некоторых договоров. МНПО. Под МНПО понимает любую международную, некоммерческую, правосубъектную организацию, учрежденную не на основании межправительственного соглашения и имеющую международный характер в сфере осуществления деятельности. Ряд МНПО имеет консультативный статус при ООН согласно статье 71 Устава ООН и резолюции ЭКОСОС 12.96 от 23 мая 1968 года. Мероприятие по консультациям с неправительственными организациями. Мы, народ, рады уведомить вас, что нами учреждена такая организация – Международное общественное движение «Народное единство» в соответствии с уставом ООН. Мы, народ, в реализации своего права на самоопределение на основании 4 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года просим ООН, государство и иные международные органы оказать нам всестороннее содействие. Первое. Прямо запретить Российской Федерации осуществлять юрисдикцию на нашей территории в границах СССР. Второе. В мирном урегулировании вопросов передачи захваченной оккупированной территории имущества, власти и полномочий народу. Третье. Выдвинуть требования о депортации документально оформленных граждан РФ, а также лиц, занимающих ключевые посты во всех органах государственной власти. Четвертое. Полного восстановления наших порушенных прав и полного возврата всего незаконно изъятого у народа имущества. Материальных и нематериальных благ, ценностей, ресурсов, недр, выручки от их реализации, полагающихся человеку. Пятое, В защите и покровительстве народа, недопустимости физического устрашения и уничтожения, в том числе методами карательной психиатрии угрозы силой. Шестое, В наделении статусом неприкосновенности всех учредителей мод «Народное единство» с присвоением значимого политического статуса консула или аналогичного, позволяющего беспрепятственно пересекать любые государственные границы для возможности предоставлять интересы народа международным правовым правом поле. Седьмое. Создание органов государственной власти. Восьмое. В наделении нашей территории отдельным статусом не самоуправляющейся территории. Девятое. В оказании правовой и финансовой поддержки на переходный период становления нового государства. Десятое. В оказании временной материальной поддержки социально незащищенных слоев, в том числе пострадавших от действий РФ, оставшихся без средств существованию без жилья. Мы выражаем ноту протеста Российской Федерации, публично протестовываем ее государственный суверенитет, юрисдикцию и власть на нашей территории, а также выдвигаем протест против политики геноцида и унижения народа, ее политического и законодательного строя. С надеждой на взаимовыгодное сотрудничество, народ, учредители международного общественного движения, народное единство. Вот, ребята, вот такую ноту протеста мы отправили отправилась она в ноябре, как я повторю, и на самом деле она уже получена всеми получателями, кому, всеми адресатами. Более того, она получена аппаратом президента Российской Федерации. По международному праву в течение 10 дней эта нота протеста не опротестована, значит, она вступила в законную юридическую силу. И все наши учредители МОД, народное единство, попадают под международную опеку и защиту. Значит, вы все выведены, абсолютно все выведены в особую юрисдикцию, да, в юрисдикцию международного права, естественного, божественного права. Вот. Также наши территории наделены статусом не самоорганизующейся территории, то есть это особый статус, на которых не имеет права посягательства никакое государство, согласно уставу ООН. Вот, ООН, как держатель всех основных международных кодов, да, всех основных международных прав, обязан проследить за тем, чтобы здесь на нас никто не напал, соответственно, никто ничего не покушался и так далее, чтобы все прошло тихо, мирно и гладко. Вот, но сейчас, ребята, все зависит от вас, от народа. Да, То есть мы своим коллективом по максимуму сделали все возможное. Мы опровергли государственность Российской Федерации, и нам это никто не опротестовал. Мы заявились в международном праве. Мы вывели, сделали, ну, сделали вам отдельную юрисдикцию, вывели вас в международное поле, вывели в другую юрисдикцию. Суды Российской Федерации, органы принуждения Российской Федерации, органы исполнительной власти Российской Федерации на вас больше не распространяются. Они не имеют права с вами контактировать, иначе это трибунал, иначе это международный уголовный суд. Нашим вторым шагом, вы, кстати, можете пользоваться, нота протеста у нас лежит на нашем сайте impao.org, либо набираете в Яндексе или в Гугле мод «Народное единство», попадаете на наш сайт, в вкладочке «О нас» в канцелярии исходящие нота протеста лежит в папке «Правосубъектность народа». Ну, поройтесь там по всем папочкам, можете найти много чего интересного. Эти документы вы можете печатать и прикладывать ко всем своим заявлениям. Можете прикладывать в свои волеизъявления, да, и говорить, что посылать всех лесом. На самом деле все структуры Российской Федерации. Чем активнее вы это начнете делать, тем быстрее мы сломаем эту структуру, ребят. Вот, это первый момент. Второй шаг, который у нас уже создается и уже делается, вторым шагом мы создали комитет по защите прав человека. Этот комитет будет аккредитован в ООН. Будут соглашения от этого комитета с различными структурами, в том числе и международными судами, и международными уголовными судами, и с трибуналами, и с народными судами. То есть будем активно защищать... Наш народ, будем активно защищать права и свободы человека, да, и будем бороться с произволом на территории Союза ССР. Вот, как вы знаете, Союз ССР по документам никуда не делся, он как был, так и остался. Вот, территории наши, границы Союза ССР демаркированы, делимитированы, другие государства в эти границы не посягают вот, поэтому наша территория как была, так и осталась. Все, что я сейчас сказала, абсолютно правомерно, правомочно и имеет место быть абсолютно для всех стран СНГ, да, абсолютно для всех республик СССР, что Молдова, что Казахстан, что Узбекистан, что Прибалтика вся, абсолютно для всех, поэтому, ребята... Мы все есть единый народ. Давайте подключайтесь, давайте, включайтесь, читайте внимательно изучайте документы. Вот.